всем большой привет сегодня будем готовить очень красивый праздничный салат рождественский вино такой оригинальный салатик станет настоящим украшением новогоднего стола берем две крабовые палочки и делим каждую из них на две или на три части также нам понадобится небольшой кусочек красного сладкого перца из этих продуктов собираем свечи в кусочки крабовой палочки делаем надрез и вставляем туда небольшой ромбик перца оставшийся перец нарезаем мелкими кусочками произвольной формы с украшениями мы закончили теперь переходим к приготовлению салата крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками общий вес крабовых палочек 200 граммов 5 вареных яиц разделяем на желтки и белки желтки в этом салате нам не понадобятся а все белки режем небольшими кубиками. Такими же кубиками нарезаем очищенный от кожицы свежий огурец. Зеленый лук измельчаем ножом. Дальше высыпаем в миску стакан вареного риса. К рису добавляем огурцы, яичные белки, крабовые палочки, перец и соль на свой вкус. 2-3 столовых ложки домашнего майонеза и хорошо перемешиваем. Теперь берем тарелку. Ставим посередине широкий стакан и выкладываем вокруг него приготовленный салат. При этом салат слегка уплотняем. Затем стакан немного прокручиваем и вынимаем. Вставляем в салат свечи из крабовых палочек и обсыпаем всю поверхность зеленым луком. А дальше берем веточки укропа и раскладываем их так, чтобы максимально закрыть белые участки. В завершении украшаем получившийся венок консервированной кукурузкой и кусочками красного перца. В качестве снега подойдет кокосовая стружка. Вот и все. Вкусный и красивый праздничный салат готов. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Сегодня будем готовить традиционный новогодний салат шуба по-новому. Сначала маринуем лук. Нарезаем одну луковицу мелкими кубиками. Помещаем их в миску. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 2 столовых ложки 9% уксуса. Заливаем стаканом кипятка, перемешиваем и даем постоять до полного остывания. В это время чистим селедку. Дальше нарезаем селедку небольшими кубиками. Затем измельчаем пучок перьев зеленого лука. 2-3 вареных яйца разделяем на белки и желтки. Половину белков трем на мелкой терке. На этой же терке натираем все желтки и небольшую вареную морковь. 2-3 вареные картошки натираем на крупной терке. Теперь трем на мелкой терке вареную свеклу. И сразу же после нее натираем оставшиеся белки. В результате белок станет фиолетовым и мы получим дополнительный цвет. После чего кусочки свеклы можно убрать. Дальше формируем наш салат филе селедки распределяем ровным слоем по всей плоскости тарелки сверху выкладываем маринованный лук смазываем все майонезом распределяем ровным слоем картофель солим его и перчим по своему вкусу и снова смазываем всю поверхность майонезом теперь выкладываем примерно одинаковыми полосками все измельченные продукты я начала со свеклы потом положила желтки зеленый лук окрашенный белок морковку чистые белки снова свеклу желток и зеленый лук вот и все красивый праздничный салат селедка в новой шубе готов приятного аппетита сегодня хочу предложить вспомнить старую добрую закуску грибочки из яиц 150 граммов хорошо промытых и очищенных от пленки шампиньонов нарезаем произвольными ломтиками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 По желанию огурцы можно заменить на маринованные шампиньоны. 6 штук вареных яиц разделяем на белки и желтки, а затем натираем их по отдельности на мелкой терке. 400 граммов вареного картофеля трем на крупной терке. Дальше берем большую плоскую тарелку, наносим сеточку майонеза и выкладываем слоями салат. Сначала распределяем ровным слоем курицу, сверху делаем сеточку из майонеза, потом идет слой из огурцов или грибов. Затем раскладываем картофель, который сверху нужно посолить и поперчить по своему вкусу. Картофель сдабриваем майонезом, распределяем яичные желтки, снова наносим майонез и обсыпаем весь салат тертыми белками. Дальше из маслины вареной моркови вырезаем детали, необходимые для завершения формирования снеговичка. И расставляем их в нужных местах. Глазки, реснички, щечки, носик, ротик и челочку. Вот и все. Новогодний салат веселый снеговик готов.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 носики из зернышка граната. Рисуем майонезом бороду. И оформляем шапочку. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. Выкладываем Дедом Морозом на плоскую тарелку, застеленную листьями салата. Вот и все. Красивая новогодняя закуска Дед Мороз готова. Приятного аппетита.